Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я решил рассказать вам о доходности моей майнинг фирмы по состоянию на февраль месяц 2018 года. А вот она моя майнинг фирмочка. Здесь 5 карточек, 3 карты здесь 70, 2 карты здесь 70 Ti. Здесь 70 Ti дает в районе 500 где-то 30 солов в секунду. ну а все остальные, то есть здесь 70-е, дают в районе 500, ну там 510 где-то в этом лимите. А также хотелось бы сказать, что потребление у них не занижено, максимальный разгон. В общем, случае они едят где-то 1 киловатт, то есть на все карты плюс потребление самой э, майнинг фермы то есть киловатт 100 где-то ну, не более этого а вот общая производительность на zcash порядка двух с половиной тысяч солов в секунду от двух с половиной где-то до двух вот, это что касается самой фермы, а, как вы помните было видео о предыдущей доходности по состоянию на 21 декабря, тогда на счету было 358 долларов давайте посмотрим, что у нас сейчас сейчас у нас 1033 доллара также друзья, отмечу, что в течение всего этого месяца я немножко игрался с курсами валют то есть я часть денег вкладывал в биткоин, то есть примерно 400 долларов я вложил, но в связи с падением курса я потерял примерно 150, то есть это также нужно учитывать, то есть у меня здесь никакие то я не знаю, лабораторные идеальные условия, то есть все в принципе очень жизненно. Давайте теперь посчитаем, какая же доходность была у фермы за этот период. Мы от 1033 отнимаем предыдущую сумму 358, и соответственно нам все это дело нужно разделить на 52 дня, потому что именно столько дней прошло. Как вы видите, доходность средней данной фермы на Zcash была порядка 13 долларов в день. Вот, то есть, если мы это все умножим на 30, то в месяц это примерно 389. Ну, если в месяц 31 день, то порядка 400 долларов в месяц. Если перевести все это на рубли, то примерно 21 800. Вот, чтобы вы также понимали, какие были расходы, связанные с этой фермой, нужно, соответственно, потребление ее, это примерно... 1100 ватт разделить на 1000, получим киловатты, умножить на 24 часа в сутках, умножить на 30, это количество дней в месяце, то есть 792 киловатта, и умножить нам цену электричества. Для меня это 367. Вот, соответственно, где-то в районе 3000 съело электричество. То есть все остальные деньги, давайте прикинем, сколько это будет. 21 800, ну примерно 18-19 тысяч чистого дохода, вот, соответственно, я планирую, что данная ферма себя купит примерно в районе 4 месяцев, если все будет радужно, но сейчас не все радужно, потому что курс биткоина и курс, соответственно, всех остальных валют сильно скачет, то есть, на текущий момент Zcash в течение месяца данного очень сильно скакал, то есть от 700 долларов за один Zcash до, там, до 300, по-моему, с чем-то он опускался, то есть достаточно сильные просадки, да, даже ниже 300, вот. но сейчас торгуется примерно за 400-450, ну даже до 500 возрастает, вот. можно даже посмотреть, что было с выплатами, тут нужно сказать, что ферма моя не работала постоянно, в феврале у нее начались определенные проблемы с интернетом я на самом деле очень долго пытался понять причину да и времени у меня это сделать не было вот то есть периодически отваливался адаптер Wi-Fi, пришлось его немножко повыше расположить променять на нем драйвера соответственно обновить ну и произвести ряд еще манипуляций то есть сменить канал там и так далее вроде сейчас все нормально спокойно работает ну соответственно Доходность приходит каждые примерно 15 часов, то есть 14 где-то, где-то 15. Если посчитать, исходя из вот этих вот последних цифр, можно прикинуть 24 часа в сутках, соответственно, 30 дней в месяце, это 720. Если мы все это разделим на 15, это 48 и, соответственно, нужно умножить на сотых Zcash. Вот, соответственно, в месяц мы будем иметь 0.96 де-кэша. ну и, соответственно, умножаем на текущий курс 450, да, по-моему, 450, вот, порядка 400 долларов у вас где-то будет, ну, соответственно, из этой суммы нужно вычитать цену электричества и так далее. Поэтому тот, кто говорит, что майнинг не выгоден, ну, это очень такое глупое соображение. Да? Нужно прикидывать ваши затраты на ферму, ваши затраты на электричество и потом уже для себя считать, выгодно вам это или нет. Хотелось бы сказать, друзья, что я сейчас считаю, что не стоит входить в майнинг по одной простой причине, потому что пока еще не вышли новые карты. Вот, когда выйдут, там уже будет какой-то смысл. А сейчас покупать карты, что для майнинга, что для игр, я особо смысла не вижу. То есть это просто бездумная трата денег, потому что все они, скорее всего, в скором будущем обесценятся. То есть, новое поколение там ампиров от Nvidia. Оно, соответственно, все карты опустит, то есть то, что сейчас было там 10.70, станет там 20.60, то есть опустится примерно на одну ступеньку. Вот как-то так, друзья, надеюсь, что вы смогли из этого видео что-то почерпнуть для себя, почерпнуть какие-то цифры для расчетов. Вот. А всем спасибо за внимание, надеюсь, что видео было для вас полезным. Если это является таковым, то не, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!